Всем привет! Сегодня познакомимся с еще одной полезной терминальной командой. Это команда Locate. А, ну, она схожа с командой Find для поиска, поиска там, файлов. Вот, но Locate а, принимает в качестве параметра имя или часть имени и моментально выводит список путей до этого файла. Вот, то есть, как я уже сказал, альтернатива этой программе является Find. Но разница между ними заключается в том, что Fine производит поиск по файловой системе и требуется значительный период времени для получения результата. Особенно если у вас диск не SSD, довольно старенький, обороты у него 5-200 и это может занять продолжительное время. Вот. Дело в том, что Locate использует собственную базу данных для хранения имен файлов. В то время как Find исследует директории в поисках заданного параметром командной строки имени файла. Команда Locate является очень простой в использовании. И все, что вам нужно сделать, это ввести имя файла, который вы хотите найти. Вот. Но бывает так, что Find ничего не найдет. Вот. Но для этого, как я сказал, перед этим... Locate использует свою собственную базу данных. Так вот, если файл не был найден, а вы знаете, что файл есть, то значит надо обновить базу данных. Да, для того, чтобы э, все было хорошо, то лучше э, периодически обновлять базу данных. Ну, конечно же, если э, у вас система... А, возможно, это у вас сервер какой-то постоянно ищет какие-то файлы То лучше всего после добавления в какого-нибудь какого файла обновлять базу данных Вот и все вот. Поэтому нужно обновить базу данных И после этого можно смело искать Но сейчас мы посмотрим на это все как это ну например а это если вдруг кому нужна матрица то вы можете ее спокойно использовать есть такая программка sim то есть sudo pt get install sim matrix и у вас на экране будет матрица ну а теперь приступим к примерам по команде locate. Но если этой команды у вас нету, то ничего страшного. Ну, она у меня есть. Давайте, первое дело, конечно же, там всегда есть help. В help вы все можете посмотреть. И что мы тут видим? Мы тут видим даже есть поддержка регулярных выражений. Итак, посмотрим на примеры. Попробуем найти файл, в имени которого есть слово «текст». Итак, и так, что, что это было? Это было то, что э, были найдены все файлы, да? Да, где вот тут текст? Что-то я не понял. Вот тут вижу текст, вот здесь не вижу, здесь вижу, здесь не вижу. Э, интересно, давайте текст 1 попробуем. Даже текст 1 нашло. Ну, ну, как вы видите, работает быстро. Кстати, э, я базу данных не обновлял. Скорее всего, она обновляется автоматически. Для того, чтобы показать количество найденных э, файлов, да, ну количество записей, э, к примеру, вот мы искали по тексту 1, перед именем, да, в скобочках нужно указать c. И, соответственно, мы получим э, количество записей. То есть давайте сравним, ну, можно не сравнивать, но поверьте, здесь количество файлов 17. А теперь давайте посмотрим на такой пример. Я ищу вот такой файл, кварти 123 Но не находит. Но дело в том, что файл есть. Значит, для этого, как я и говорил, нам нужно обновить базу данных. Для этого выполняем от имени администратора такую команду updateDB. И сейчас база данных обновится. Она обновилась, и теперь попробуем найти. И файл был найден. Теперь смотрите такую вещь. Точнее, такая ситуация. Сейчас я файл удаляю. Удалил. И дальше мы производим его поиск. Фишка в том, что файла-то уже нету, а, а, а, а поиск, результат поиска показывает, что есть. Конечно же, вы сразу же догадались, что нужно обновить базу данных. Но базу данных можно не обновлять. Ну, К примеру, у вас обновление базы данных происходит раз в сутки. Да? Вот, тем более, если у вас не SSD-шный диск, ну, короче, может быть много ситуаций, когда перед поиском файла, ну, не, не, не нужно же каждый раз обновлять базу. Короче, чтобы решать эту проблему, надо, надо, надо перед именем файла вот такой флаг поставить, тире -e". е и это у нас будет проверка, то есть будет найдены в базе данных файлы. И будет произведена дополнительная проверка, существует ли он реально или нет. Дальше, теперь смотрите, я создал, я создал, я сейчас еще один файл создам. Смотрите, у меня два файла. У них одинаковые имена, только разница в регистре. Кстати, в Windows такое сделать нельзя, вот, а в Linux можно. Короче, я ищу файлик QWERTY 1.2.3. Как вы видите, мне нашло только, нашло только один файл. Кстати, это отчасти и из-за того, что я базу данных не обновил. Давайте обновим, давайте еще раз поищем. Все равно а, один файлик. Как вы, ну я думаю, вы догадались, здесь а, учитывается регистр. Для того, чтобы регистр в имени не учитывался, мы а, передаем вот такой аргумент, такой флаг, да, тиро и. И теперь мы ищем, и э, регистр в файлах не учитывается. И мы видим, уже было найдено два файла. Дальше, к примеру, нам нужно искать точное имя файла. Ну, давайте я вот так вот да, напишу кварти 1 Как вы видите, команда LOCATE ищет совпадение. Либо же давайте я попробую вот так вот поискать. RT123. Опять-таки, как вы видите, находит. Давайте я создам сейчас еще один Touch и QWERTY 1 1234 3 1234 обновим базу данных и поищем теперь qwerty 123 1, 2, Вот. Но, к примеру, мне нужно найти точное имя файла, то есть без каких-либо совпадений. Для этого нам нужно сделать следующее. Для этого... Нам перед именем файла надо поставить слэш, а в конце имени файла поставить знак доллара. И перед всем этим добром такой флажочек-р. Здесь будет, ну, вот тут будет идти поиск по точному соответствию имени. Давайте нажмем Enter, и как мы видим, нашло только один файл. Ну, конечно же, давайте еще проигнорируем верхний регистр. Тогда, по идее, будет найдено два файла. Да, все верно, два файла. А вот этого файла не было, не было найдено. Вот, скажем так. А вот, запомнили, да? Тире а R флажок перед именем слэш и в конце знак доллара. Итак, идем дальше. Например, вы захотите э, не просто э, получить э, там, имена файлов да, с их, их путями, а еще узнать какую-то э, информацию о файле. Ну, к примеру, такая информация, как когда он был создан там, и все такое. Можно воспользоваться вот этим. То есть, смотрите, locate. Э, ну, здесь набор флагов вы видите. Да, игнорировать верхний регистр, проверять действительно ли он есть или нет. B, это возвращать только файлы. Вот, содержащая сам запрос Вместо того, чтобы выводить каждый файл Дальше, вот это 0 Это у нас говорит о том, что Генерировать нулевые разделители Вместо пробелов Поэтому, как бы, с помощью этим, этого флага Locate может обрабатывать именно файлов Которые содержат пробелы Короче, это все флаги вы почитаете Так вот, смотрите, вот эта команда Выдаст результат какой-то, список да И вот каждому результату каждой строке а, будет применена вот эта вот команда, точнее вот, а, а, то есть будет, а, точнее вот что будет применена, вот команда ls, которая выведет подробную информацию о файле. Что такое xarc-r0, а, гугл -нете, чтобы я сейчас не тратил время, а ls это мы уже разбирали. Теперь давайте посмотрим по файлам qwerty. Вот. Соответственно, все, все совпадения, которые были найдены, и вот я вижу информацию по файлам, да, то есть, когда он был создан, вот он только, буквально вот несколько минут назад они были созданы, права, группы и все такое, вот владельцы админы и т.д. и т.п. соответственно вы должны помнить, да, и понимать, что это все, вот эти результаты можно перенаправить для других команды. там можно грэп использовать, можно ls, можно еще, еще и еще что-то. то есть, а грубо говоря, xarch это такой м -м, вызов другой команды с какими-то аргументами, м -м, с какими-то аргументами. Так, ну и давайте, наверное, все, потому что э, команда локейт довольно-таки простая. Можно еще, можно еще сделать вот так вот. Локейт, например, поищем какие-то файлы txt. Вот, вот так вот. И давайте выведем. Выведем только 10 результатов. n 10 Вот, как вы видите... Все хорошо, то есть можно еще указывать, сколько результатов выводить. вот Можно, конечно же, не указывать, и тогда это будет очень долго. Ну, кстати, смотрите, насколько быстро произошел поиск по тексту. Кстати, давайте я сейчас ради интереса посмотрим, как, э, насколько быстрее найдет файлик э, программа Find, либо же наш Locate. Так, вот я здесь открыл, зашел какую-то глушь, и сейчас попробуем найти... С помощью find помним, точечка. Не, по-моему, слэш. Дальше name. И укажем имя файла. Где оно? Сейчас я напишу и продолжим. Итак, кажись правильно. То есть этот слэш указывает, что находить файл из корневого каталога. Так, hooktblincode.h. Hooktblincode.h. Ну, давайте поищем опачки permission denied it хм. ну, ну ну ну ну ага нет доступа ну нам туда и не надо ну короче вы увидели да что что поиск какое-то время занял ничего себе давайте попробуем локейт использовать для этого локейт так локейт и, и, и, и, это мы вот сделаем вот так вот. Enter. И чё такое, что такое? Как это не нашло? Короче, что-то я набокопорил в имени. А, не TBL, а TLB. Вот, да, да, да. Только сейчас увидел. Ну, короче, вот нашло, да. Нашло даже три этих файлика. И давайте еще раз через FINE. Тоже, наверное, через SUDO. И давайте я вот это вот сделаю вот так вот. Так, судо. перемещен Ну да ладно, то такое. Ну, сравним. Locate. Раз, и нашел. И Find. Find подольше, подольше. Это с учетом того, что у меня SSDшка. Если бы не SSDшка, я думаю, еще больше времени бы занял. Ну, в принципе, думаю, наверное, все. А, кстати, можно посмотреть статистику занесенную командой локейт в каталог давайте посмотрим locate и вот так вот statistics. вот так и зачем мы здесь видим а в базе данных 131 тысячи директорий 1 миллион полтора миллиона файлов. ого 112 это чё мегабайт в имени файлов 38 мегабайт. А, 38 мегабайт используется низкого пространства. И кстати, можно. Давайте locate, я еще посмотрю, help. И, по-моему, да, можно использовать свой собственный путь для базы данных. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Давайте я попробую вот так вот сделать. Locate напишем D. Дальше, дальше, что ему надо? Новый путь. А новый путь будет, например, вот так вот TMP и TMP и новое имя new. .db. вот так вот что такое? Ну да, директория это. Давайте вот так вот. Не понял. Короче, немного не так. С помощью locate -d мы можем указать с какой базы искать. А вот создать новую базу данных можно с помощью вот такой команды su sudo-update-db. О, и мы создаем, к примеру, new, там давайте вот так вот, это тестов был, new database. Вот. База данных создается. Дальше, дальше. Теперь мы можем, мы можем искать конкретно по этой базе. А, ну, можно сделать вот так вот, locate, и указать по какой базе мы конкретно ищем. Давайте, then. А, так у нас давайте new new database DB, и поищем поищем поищем что нибудь давайте звезд текст <coughs> вот и по ходу по этой базе данных а, был произведен поиск а, вот ну можно еще попробовать установить а, установить так, эту базу для того, чтобы поиск э, делался по умолчанию. Это, по-моему, вот таким вот образом. Так или не так. Ну и давайте я попробую э, удалить э, старую базу данных. Так, где она у нас лежит? Вот, вот здесь. Сейчас я это выйду. И попробуем удалить для проверки. Для проверки. Итак, вот эта база. Сейчас я ее удаляю. Cannot delete. Как? Это я же под судо зашел. Не понял, еще раз. Не могу. Видимо, и здесь не могу. Я думал, что судо мне даст. Ага, не, я не сюда зашел. Вот сюда надо. Так, давай либо либо либо либо вот и м локает и сейчас удалим f8 есть и теперь попробуем что-то найти так и давайте-ка поищем поищем поищем чем мы там искали в последний раз вот это ага, permission denied it tlb ну ничего как вы видите все было найдено то есть а, с помощью update db а, я а, создал новую базу данных и указал где ну и теперь давайте-ка грохнем напоследок перед тем как закончить запись я грохну еще и свою базу данных вот эту new data раз два и попробуем что-то найти и попробуем что-то найти. И давайте поищем. Ух ты, блин, смотрите. Ищет, что-то нашло. А как оно могло найти? Оно, скорее всего, создало только что базу по умолчанию. Но это логично. Если базы нет, то нужно создавать новую. Да, я не и Я думаю, вы заметили, я этот поиск производил с помощью команды find. Find, извините меня, да, невнимательность. Так, где же, где же, где же? Вот, видите, лень, лень писать тлб uh, лень писать. И я ищу в истории. Так, вот, что напишет Кеннет? Нету uh, этой базы данных. Вот была попытка поискать uh, в той базе данных по умолчанию, но ничего не было найдено. Ну, вернемся еще раз, создадим эту новую базу данных по указанному пути и попробуем еще раз найти. Ах ты, зараза, окей, значит нам надо искать следующим образом. Значит, ищем таким образом, указываем в какой базе данных можно искать. Кстати, с помощью UpdateDB можно конкретно базы данных посоздавать, к примеру, для каждых отдельных дисков. Вот. Ну, я думаю, об этом вы гугланете, потому что я и так уже начал запинаться и немного подтуплевать. Вот что значит э, работа без подготовки. Вот. Ну, смотрите, последним запросом, вот точечка, да, две точечки. Я указал, что использовать эту базу данных по умолчанию. И следующий поиск, вот следующий поиск вот такой, мне не сказал о том, что, ну, не было э, mLocateDB. Вот, соответственно, когда вы вот здесь: где, где, где же оно было? Блин, вот. когда вы указываете свою новую базу данных, пишите две точечки и делаете поиск, то, соответственно, дальше идет поиск по умолчанию ну, в этой последней базе данных. Так, вот так вот. Давайте попробуем. Ну, ничего не было найдено, потому что таких дурацких имен у меня на файловой системе нет. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.